Друзья, всех приветствую. С вами канал Криптоген. Сегодня посмотрим интересный коин под названием ENPA. Я думаю, что это будет прекрасная возможность для каждого выйти на хороший пассивный доход, так как на этом акцентирует внимание администрация проекта я сейчас покажу как это работает ссылка на сайт естественно будет в описании под видео и вы сможете посмотреть более подробно белую бумагу дорожную карту токеномику проекта хотя мы сейчас вместе пройдем поэтому но в любом случае более подробную информацию можете получить там если что будет непонятно также будет телеграм группа и можете задать любой вопрос комментарий сразу отвечу и давайте посмотрим что из себя представляет npa coin на самом деле очень удобно, очень удобно и быстро можно выйти на пассивный доход. И с чего же он все-таки здесь получается? Все очень просто, с каждой покупки или продажи токена взимается комиссия определенная. И вот эта комиссия распределяется между холдерами, тем, теми, у кого уже есть токен. То есть все очень просто и... Не знаю даже плюс-то или минус, но всего токенов будет 50 тысяч, а после сгорания их останется всего 37 тысяч. Вы можете посмотреть, как здесь распределяется все эти 50 тысяч. Не знаю, какое-то решение, но в принципе, я думаю, они знают, что делают, поэтому проект довольно-таки молодой, ему около трех месяцев, даже, наверное, нет еще трех. И чем быстрее в него вы зайдете, чтобы еще все токены не раскупили, да, чтобы вы получали с каждой покупки комиссию, я думаю, нужно это делать сейчас, не упускать свой момент. Вот, кстати, можем увидеть биржи, на которых не на всех они есть. Я сейчас покажу, где проще, на какой именно децентрализованной бирже приобрести их, очень быстро, с минимальной опять же комиссией. Но здесь мы видим CoinMarketCap они обещают, это ProBit, AsBit, Bbox, HotBit, посмотрим. Описание, я думаю, не стоит зачитывать, это не столь важно, на странице есть какой-то видеоролик, посмотрите, перейдете, здесь у нас есть подконтракт, я покажу, обязательно он вам понадобится, кстати, дорожная карта, не знаю, почему они не распределили, не выделили, что выполнено в данный момент, не указаны кварталы, да, и какой год это будет выполнено, но в любом случае, часть уже этого есть, кстати большой плюс я посмотрел есть соцсети они довольно таки неплохо развиты это инстаграм и твиттер и телеграм-канал и э, смогли привлечь в принципе данный проект смог привлечь большое количество пользователей к себе это уже большой плюс и если перейдете на бисис скан, посмотрите там все довольно таки неплохо идет вот кстати Указано, как можно купить данный токен. Все делается очень просто. Это через MetaMask или Trust кошелек. ну я бы рекомендовал сделать это через MetaMask. Все гораздо проще. Кстати, в дорожной карте очень интересно. Очень много листингов, которые обещают. Ну, я думаю, Hotbit, Coinsbit этого было бы вполне достаточно. Дальше даже будет NFT, но я не знаю, когда это произойдет. Очень много листингов, они обещают, не знаю, что это выполнено, ребят, я посмотрю, если будет интересно, позже отпишусь или изменю комментарии под видео в описании. А, да, здесь все, кстати, очень просто показано, как купить, маркетинговая стратегия указана, ну, в принципе, планы у проекта довольно-таки мощные, но они видите, как делают акцент на то, чтобы привлечь быстро количество людей и уже с этого зарабатывать и они сделали акцент большой на именно социальные сети В принципе что у них работает их у них аж 4 естественно ссылки будут зайдете посмотрите по поводу того как купить я бы выбрал вот как здесь указано биржа pancake swap вы переходите сюда ссылка есть на сайте одним кликом вас сюда перекинет зайдете в swap у вас должно быть небольшое количество bnb и далее вы должны будете здесь выбрать. Если вы напишите в поиске ⁇ по ничего не будет. И вот для этого здесь указан адрес этого подконтракта. Вот он. Вы его просто копируете, вставляете здесь. И появляется ⁇ им коин. Вы его импортируете, соглашаетесь, и он у вас появляется. То есть при наличии баланса на BNB, ну, перед этим вы, естественно, подключаете свой, заходите в Metamask. Это один клик буквально. И, и, в принципе, все, покупаете. Здесь не забудьте поставить проскальзывание 1% и выберите, нажмете ОК. На этом все, токены будут уже у вас. И с этого момента вы сможете получать уже пассивный доход. Чем больше токенов, тем, естественно, будет больше. Поэтому я, кстати, смотрел, там на данный момент 6200 человек уже холдеров. Это хороший показатель для проекта довольно-таки молодого. Поэтому не упустите свою возможность, еще раз изучите. И, я думаю, можно на таких быстрых порах, на первых этапах успеть заработать. Я думаю, на этом, в принципе, все. Думаю, проект был интересен кому-то. Если кто-то уже здесь, напишите в комментариях, будет интересно. Какие-то вопросы остались, пишите, пожалуйста, можете в Телеграм мне написать. Я постараюсь ответить, если кто-то не разберется, как купить. Да, ссылки, опять же, повторюсь, укажу в комментарии друзья спасибо за просмотр скоро будут новые проекты до скорых встреч всем пока